Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати. Здесь мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим два и еще два важных глагола в испанском языке. В общем, начнем с глагола tener. Глагол tener переводится как иметь что-то. Вот. А, например. Не например, а просто сначала. Yo tengo tu... Ты ешь, он, она, вы, тянет, тянет, без н, тянет, а, мы, мы, мы, мы, вы, вы, вы, они, они, тут уже с н. Теперь все повторяем. Тengo, tienes, uh, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Все очень просто. Теперь Следующий глагол ir. IR переводится как идти, ЕХАТЬ, ЛЕТЕТЬ, в общем, глагол ДВИЖЕНИЕ. Он тоже очень легкий. Yo voy, tú vas, él, ella, usted, va, Vos. nosotros, nosotras, vamos, vosotros, vosotras, vais, ellos, ellas, ustedes, van. Все очень просто. Voy. Бас, ба, ba, vamos, бас, бан. Видите, все очень и очень просто. Вообще эти глаголы они неправильные, поэтому их нужно выучивать вот как они есть, потому что у них неправильное спряжение. Вот так же, как и глагол сер мы с вами выучили estar, tener, сейчас мы выучили ir. Все они неправильные, поэтому их нужно Просто брать и заучивать. Как спрягаются правильные глаголы, мы с вами разберемся попозже. Потому что сейчас нам нужно учить все неправильные глаголы. Теперь предлагаю вам повторить все. Начнем с глагола estar. Estoy, estás, está, estamos, estás, están. Ser, soy, eres, es, somos, sois, son. Теперь глагол tener. Tengo, tienes, tienes муж тенейс, тене. И глагол ир: бой, бас, ба, vamos, байс, бан. Не забывайте ставить ударения там, где они должны стоять. Вот. И на этом мы с вами на сегодня закончим. Повторяйте все неправильные глаголы. учите. Можете себе их распечатать, повешать куда-нибудь чтобы они всегда были у вас перед глазами. А оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и также не забывайте про мой инстаграм.